Ты мне приснилась на рассвете, и, пробуждаясь на его, глаза в глазах, я взор твой встретил, Чуть дымчатую синего. В окно глядел рассвет весенний, Копель стучала в тишине, и самых светлых сновидений Светлей показалась мне. любовь минувших лет сигнал из ниоткуда песчинка спящая на океанском дне луч радуги в зеркальной западне любовь ушедших дней несбывшееся чудо не часто вспоминаешься ты мне прерывистой морзянкой у порой напомнишь об ином апреле порой в чьей-то промекнешь строке как где-то там на дальнем смутном плане снежинка пролетевшие сквозь пламя и тихо тающие на щеке.